Продолжает играть в инженеров космических и продолжает развиваться на своей базе под кодовым названием рассвет. Ну и в данном выпуске я хочу продемонстрировать вам все то, что мне уже удалось построить, все то, что я уже сконструировал и подлатал. А также немножечко расскажу о моих инновационных идеях касательно полета э, в космос. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну, а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными и крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как космические инженеры и не только. Ну, а мы, конечно же, начинаем! Ну, давай сразу же немножечко просвещу тебя, дорогой мой зритель, если ты до сих пор еще не в курсе, что же такое э, база э, Рассвет. Это, значит, научный комплекс э, по исследованию, э, направленный на исследование данной э, планеты, который пока что состоит у нас из одного гаража, вот здесь вот он находится, да, в нем у нас хранятся а, машиночки а, за гаражом у нас идет цех переработки каких-то рутов компонента, да, их производства то есть цех производства и переработки, можно его так а, назвать, А слева от этого цеха планируется построить несколько жилищных помещений, что ж ты будешь делать, то у меня как раз горючка заканчивается, да, здесь слева, значит, от завода планируется разместить несколько жилых помещений в данном случае уже построен корпус медицинского учреждения, да, где мы будем возрождаться, где мы будем латать себя и приводить себя в порядок, наводить марафетик. А вот здесь дальше, где-нибудь да, на лужайке в процессе, да, я планирую замутить еще несколько жилых отсеков для работающего здесь персонала. Как видите, завод еще находится на стадии проектирования, точнее весь этот комплекс. В данном случае мы сейчас наблюдаем за сборочным-разборочным отделом. Это, да, самый большой у нас отдел а, в нашем исследовательском комплексе. Здесь у нас осуществляется производство а, всего транспорта вспомогательного, на котором мы и, а, будем исследовать планету и близлежащий, а может быть и не совсем близлежащий а, космос. На самом деле планов у нас очень много, да, на этой базе. Поставлено было несколько а, задач, которые я тебе сейчас продемонстрирую. Да, я играю не один, со мной играет мой нападок Парник техник, который также весело и бодренько готов конструировать, готов создавать так же, как а, и я, не, не, не всякие необходимые а, ништячки. Ну и вот он списочек задач наш, да, у нас задач тут сейчас не сильно таки много, это добыча железа, руд, постройка цеха переработки, но это уже, можно сказать, у меня закончено сборочный цех, да, пока что все в процессе, Шредер тоже у нас готов, можно готовые пункты кстати говоря убирать и так далее, много у нас пунктиков да, то есть постройка челнока у нас уже завершено тоже, да, я вам продемонстрирую его сегодня также частично хотя в прошлом видео я уже демонстрировал, вообще много чего я уже демонстрировал, да, мое начало выживания можно отследить, перейдя в плейлист в описании под данным а, видосиком переходи вниз в описании, там ты найдешь много чего интересного и полезного. Так, ну а мы продолжаем. Цех, значит, переработки я тебе показал. Цех сборки-разборки тоже тебе демонстрирую. Сборка осуществляется на теперь уже новом сборщике. Да, вот, я переработал немножко старый сборщик, да, так как его производственной мощности мне было не совсем достаточно, и мне необходимо клепать большие машинки, поэтому я изобрел вот это вот Чудо а, природы Как работает ее чудо Я тебе сейчас а, постараюсь продемонстрировать Да, этот сборщик У нас такой, знаете, получился Габаритов немалых, я бы сказал Да, и на нем мы можем создавать Самые амбициозные мои а, Проекты, так, для того, чтобы начать Работу, давайте сначала выдвинем поршни Вот они у нас а, выходят по бокам Ну а пока они у нас выходят Мы давайте-ка сразу же поместим Какой-нибудь а, чертеж Пусть это у нас будет, так, выбираем проект здесь в списочке, где он у нас находится. А, его надо еще включить. Да, включаем вручную и выбираем какой-нибудь а, чертежик. Ну, давайте для наглядности используем какой-нибудь чертеж. А, пускай это будет, скажем, какой-нибудь а, небольшой дрончик. Так, вот этого надо, кстати говоря, удалить потому что у меня он уже сохранен. Какой-нибудь, давайте, небольшой чертеж возьмем. Небольшого какого-нибудь, например, военного а, дрона. Пускай это будет Абит-1. Давайте, сейчас мы его закажем. Просто выбираем в списке чертежей. Кстати, все чертежи есть в моей мастерской, а, которая находится по ссылочке в описании под данным а, видосиком. Значит, выбираем мы чертеж и начинаем его а, крутить, а, вертеть. Наши сварщики, смотрю уже как раз-таки подошли на необходимый уровень. И давай-ка мы посмотрим, как у нас закреплена сейчас а, деталька. Для того, чтобы она максимально была хорошо а, закреплена, давайте поместим вот сюда, вот на проектор. Да, вот тут у нас проектор находится. Вот такой вот один а, блок. И немножко нашего дрона сейчас мы выдвинем а, вперед. А, для того, чтобы выдвинуть вперед, у нас есть тоже настройки. А, по-моему, клавиши 1, да-да-да, и два. Это вперед-назад у нас или нет? Или я ошибаюсь? Нет, это, по-моему, вверх-вниз. Да, это у нас вверх-вниз, а вот 3-4 у нас вперед и назад. Давайте на два блока вперед мы его сейчас поместим и проверим, есть ли у нас точка опоры. Как я вижу, да, у нас точка опоры есть. Какая эта часть дрона, сейчас разберемся. По-моему, это у нас боковая или, или задняя. А вот перед у нас с пулеметами... Это у нас задняя часть э, дрончика нашего Ну что ж, давайте мы его сейчас создадим по-быстренькому И посмотрим, как же работает наш э, сборщик Все, включаем наши сборщики Вот они у нас засветились Давайте я вам продемонстрирую Вот они все у нас, 4 работают Сверху, снизу они у нас подходят и теперь, что нам остается, это выдвинуть вот этот вот поршень, да, по центру, который находится с деталькой. И у нас, собственно говоря, произойдет такая, знаете, прожарка нашей а, детальки. Все легко и просто. Ну, в принципе, как и в предыдущей версии, но предыдущая версия немножечко а, другая у нас была. Да, кто, если не в курсе, то можете посмотреть в прошлых видосиках. Ну, ладненько, поехали. Так, выдвигаем поршень вперед до тех пор, пока он не законнектится с нашими сварщиками. Все, ребятки, сварщики схватили свое и начинают потихонечку обрабатывать этого дрончика слева, справа, со всех проекций. Его даже крутить не надо, он просто небольшого размерчика. Я думаю, наши сварщики и так справятся с этой небольшой задачкой. Да, я вижу, все хорошо проваривается у нас со всех сторон. Надо бы повернуть его немножечко по... В вертикальной проекции Точнее в горизонтальной Для этого у нас существуют Необходимые кнопочки Так, завертелся он уже или нет? Похоже не завертелся, надо вкрутить Вкрутить, говорю, надо, включить надо Да, давайте включаем Да, вот сейчас он у нас завертелся Вертится он не так быстро, очень медленно Все, друзья, он, собственно говоря, готов И нам сейчас достаточно его просто-напросто перевернуть Как говорится, на ноги, поставить, да, в воздухе и мы можем дрончика использовать. Вот таким вот образом работает вот этот вот сборочный а, цех. Так, сварщики у нас отработали свое, их можно выключать и чтобы отдалить их, есть определенная кнопочка, да, сварщики у нас на сенсорах, работа их основана на сенсорах и для того, чтобы их отдалить нужно просто несколько раз пожмякать определенную кнопочку а, сенсоры отдалятся от деталей и они просто-напросто потом сами, вот как видите вот сейчас происходит, да, сами просто возьмут и встанут туда куда э, нужно на самом деле конструкция такая нехитрая да все легко и просто если кому нужно разбор в деталях будет да то напишите зрители дорогие мои в комментариях и я продемонстрирую более детально расскажу как же я собирал какой принцип работы и какой принцип настройки правильный до да, сенсоров у этого э, немаленького такого э, цеха поэтому давайте перейдем дальше так у нас значит дрончик готов у нас переворачивается в принципе ага забыли мы друзья Друзья, знаете, что мы забыли повешать на него, самое главное, это две шки. Но этим мы займемся, конечно же, попозже. И поехали дальше. Следующий этап, это у нас разборка. Если же у нас что-то не получилось на цехе сборки, да, или же мы что-то накосячили, да, или где-то у нас что-то оторвало, что-то отвалилось, да, мы, конечно же, все перетаскиваем вот сюда вот в разборную яму. Как она работает? Все легко. И просто помещаем в эту разборную яму какие-нибудь кусочки, да, вот. Вот пускай будут вот такие вот блоки они у нас все туда падают Значит, разборщик у нас срабатывает, да, выдвигаются вот такие вот пилы автоматически, да, обнаруживают они просто-напросто лежащие предметы. И вот таким вот образом все распиливается. Как только здесь заканчиваются предметы всякие разные, автоматически наш разборщик встает на свое место. Разработка этого разборщика исключительно моя. Я понимаю, что можно сделать лучше, но пока что на данный момент, как говорится, на своих амбициях, что есть, то есть, дорогой мой зритель. Вот такой вот у нас разборщик автоматический, и он работает, в принципе, устраивает меня по всем а, параметрам. Ну что ж, давайте сейчас для наглядности а, дадим команду «сбрасывай» нашему, значит, напарнику. И он у нас сбросит наш груз, и мы посмотрим, что с ним произойдет. Да, демонстрируем, ребятки, работу нашего разборщика. Вот он, значит, спутник полетел. Да-да-да, коробочка. Наш, значит, с вами шреддер активировался. И начинает весело, бодренько вот таким вот образом перерабатывать вот это все дело на фрагментике. Сейчас работает только одна пила, как мы видим. И она достаточно быстро все это дело распиливает. Вот таким вот образом мы утилизируем и собираем потихонечку различных лам, различный металлолом а, с окрестностей здешних. Вот, все он практически переработал. Осталось всего лишь пару кусочков, которые вылетели куда-то а, вообще в другое а, место. И наш с вами разборщик выключается. А что ты вообще думаешь по поводу моего разборщика и по поводу сборщика? Напиши, пожалуйста, свой э, комментарий. С удовольствием с тобой это дело обсудим. Ну и поехали. А дальше, конечно же. Дальше у меня значит следующий цех. Это у нас цех э, машин. Здесь просто-напросто ве хранится весь транспорт и воздушный и наземный, который у нас имеется на данный э, момент. Также я забыл тебе показать мой модернизированный кран, э, которому я немножечко проапгрейдил его, его, значит, крюк Которым он теперь забирает предметики Ну и из интересного, что у нас есть Здесь в нашем парке Машин, да, пока что ничего особенного Да, как-то на стримчанском я уже Светил вот эти два своих творения Точнее, это не два творения, а просто-напросто Одно творение под кодовым Названием лучик По обзору на который я сделаю в ближайшее Времечко и продемонстрирую Для чего же нужна эта Чудо-машинка Эта машинка, значит, летающая она может летать в космос, переносить игрока в космос и делать там какую-то разведывательную первичную а, работу. Типа разведка руды, да-да-да, и исследование близлежащих а, территорий. В принципе, для этого и нужна вот эта вот машинка. Что-то у меня тут немножко помята, а? Кто-то врезался и ни ничего мне не сказал, да, в мой... В мою красотку, да, это скорее всего техник был, да, он пролетал, тут зацепил и ничего мне не сказал Но это, собственно говоря, самолет моего напарника техника, который также со мной вылетает периодически за ресурсиками и так далее В принципе, интересного в парке машин пока что больше ничего, это все доступные машинки, кроме вот этих еще двух, да Я сделал недавно еще себе в помощь вот такого вот монстра Конечно, поменьше чуть-чуть, чем мой первый монстр Но очень функциональная эта штуковина Исключительно для а, добычи льда, за которым нам приходится а, ездить Я понимаю, что можно и на дрончиках при принципе летать, да Но эта штуковина выезжает и за раз привозит а, Где-то раз, наверное, таки в 5-6 в побольше, чем один мой а, дрон Поэтому есть смысл таких машинок Да, вообще смысл есть во всем практически Поэтому мы здесь потихонечку экспериментируем и выстраиваем свою космическую империю ну и со временем конечно же будем осваивать космос хотя мы уже его потихонечку осваиваем пока же еще там толком ничего цен, ценного мы а, не нашли, кроме как определились а, с первичным местом нашей а, космической базы, и которая у нас появится в ближайших, конечно же, а, видосиках. Ну что ж, в принципе, в принципе пока что а, да, видим, наша база претерпевает небольшие изменения. Да, я уже вот закончил цех один, гаражик закончил. Сейчас активно работаю я вот с этой вот областью, да, со сборочно разборочной, а, которая тоже у нас обретет... А, Желаемый вид в ближайшем а, будущем. Из основных планов, конечно же, хочется отметить то, что мы еще не начали строить огромную верфь для а, космических уже нас настоящих кораблей, а не челноков, которая будет располагаться где-то вот чуть-чуть а, поближе, наверное, к воде. Скорее всего, да, мы ее там сделаем. Да, и это у нас самая Пока что основная нереализованная цель Над которой мы э, работаем Пока я тут болтал, мой напарник Вот там вот, да, на своем космическом Аппарате весело и бодренько Таскает э, спутники Ну что ж, дорогие друзья Пока что на сегодня это все, что я Хотел вам продемонстрировать В процессе, конечно, уже у нас много планов самое глобальное это постройка Верфи для космических кораблей Это вылет в космос для Добычи необходимых ресурсов, ну ну и, конечно же, будем строить космическую базу, но это уже после того, когда построим корабль здесь и сможем на нем а, улететь, забрав с собой все необходимое. Зритель, а что ты думаешь по поводу моего выживания в космических инженерах? Напиши, пожалуйста, свой комментарий, я непременно тебе отвечу. Ну что ж, играть только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует, ну и жду тебя, конечно, на своих стримах.